Дорогие, спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы сегодня в отпуске, но все равно с нами. Мне очень хочется, как мы часто говорим в Надежде, всегда говорим на всех концертах, чтобы вы забыли о своих каких-то трудностях, сложностях, чтобы вы Немножко расслабились, почувствовали себя счастливее, почувствовали себя как будто как дома или наоборот, как будто на природе у костра. в общем, как-нибудь, как вам, чтобы было гармонично. Я со шляпой, вы не подумайте ничего плохого. А, я, знаете, еще у меня такая возникла мысль, что я... Я сейчас пойду. Пойдам. А, у меня возникла такая мысль, что я, когда прихожу... На чей-то концерт, это, конечно, всегда значит, что именно этого человека я хочу услышать. И значит, именно у этого человека есть какие-то любимые мной вещи, которые я особо хочу услышать. И вот я такой смертельный номер, конечно, предлагаю нам всем, Леву прям страшно, но недоволен в этом смысле. Но я предлагаю э, вдруг что-то, что вам особо хочется услышать сегодня. Вы подумайте, напишите, и мы, может быть, попробуем во втором отделении это исполнить. А может быть какие-то у вас будут вопросы, ну, надеюсь, не провокационные, но которые вам тоже было бы интересно от меня услышать, я тоже с удовольствием отвечу. В общем, шляпа для этих добрых дел, не для чего другого. Я ее положу тут посерединке, но можете ее двигать там, как хотите, может быть, передавать из рук в руки. Я все сказала, я вас очень рада видеть. Юрий Висбор, верисковый куст.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 И день рождения Олег Павловича Табакова в августе. И очень много друзей родилось в августе. И сегодня некоторые из них даже здесь. Федорика Горькая Лорка. Август. Персики и цукаты. И в медовой росе покос.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 Да. Русского. Оно тоже про лето, которое почти прошло. время спешим, чего-то хотим, особенно как-то сейчас время так ускоряется, и мы здесь в городе, в такой суете, не замечаем очень простых вещей, а их порой бывает вполне достаточно. Роберт Рождественский. Человеку мало надо, чтобы искал и находил,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 А меня сейчас ждут два моих сыночка-комочка в палатке далеко, далеко от Москвы. И захотелось вспомнить мои походы. Сегодня здесь мой педагог, учитель по географии Михаил Геннадьевич Синицын, с которым когда-то я ходила в свои первые непростые походы на Капитак. И это такие воспоминания на всю жизнь. И вот я почему сказала вначале, да, что, может быть, вы бы представили себя у костра или где-нибудь после долгого перехода, ты уже так устаешь, что, в принципе, тебе достаточно просто остановиться, упасть, и больше тебе ничего не надо. И сейчас, конечно, вот привет моим мальчишкам, привет моим походам. Песня Анатолия Киреева «Подари мне рассвет». Подари мне рассвет У зеленой палатки Подари самолет Высокого облака А как хочется знать Что с тобой все в порядке Раскаленное солнце В сосновых руках Ах, как хочется знать Что с тобой все Исколенное солнце в сосновых руках. Ну и немножко сегодня такой жаркий день. И вообще удивительно, на самом деле теплый, даже горячий, я бы сказала, август. Ну, я такого не помню. Обычно уже в августе так смело готовишься к осени, как-то холодает. А тут прям прекрасный август. Но все-таки я подумала, чуть-чуть надо прохлады добавить и вспомнить. Опять же, песни у костра, песни из юности, из школьных лет, песни Сергея Крылова. Когда зимний вечер, да? струится музыка Белостоцкая Утро стелит стужу на снегу. Утром стынет ветер на бегу. Берегу, берегу, берегу. Может, это сказка, может, сон, Лес стоит стеной со всех сторон. Может, я в сугробах заблужусь, И пусть только я. Открыл, словно светлячок ко мне горит. Может от того в моих глазах, глазах светлячок. А не страх, а не страх. Если ты погаснешь, я умру. В небе растворюсь, как дым из труб, не стерплю. С берегу, с берегу, с берегу. Только всюду я твое тепло, тепло, с берегу, с берегу, с берегу. А сейчас я хочу вам спеть песню, посвященную Рене Зеленой. Она вообще, да, у нас такой, такая ассоциация жизнерадостной, такой непревзойденной бабушки А эта песня у меня вот всегда каким-то таким маячком служит. Ну, не то чтобы у меня там сложные времена, они, наверное, иногда бывают, но, в общем, любимая песня мной. С, вы тоже полюбите. Ну, многие из вас все знают, можно даже подпивать. <свят> Тихий юный морец, музыку Сергея Никитина. Вот я, наверное, не всех объявляю, да, Лев? А, -а ты <свят> <свят> не, не следишь за мной. Палада Там, где зеленые сколы к стекла, детство глядит изумлное. Грозному щепка плыла Плавят свело в зеленое В листьях ее щепетали дрозды Пчелы звенели бубенчиком Пела душа путеводной звезды Песенку всем ее птенчиком, Если море Если не спится, считайте до трех, если не спится, считайте до трех, ну максимум, до полчетвертого Люди за веточку эту, эту схватясь, выбраться могут из пропасти, с ней корабли, самолеты срастясь, с хохотом двигаются. всегда, ну в основном, не всегда, такие добрые, нежные, детских очень много стихов, а я а, чуть больше года назад встретила ее стихи совсем новые, совсем свежие, и вот уже год, я думаю, не то чтобы я не решаюсь их прочитать, но а, как-то я не решаюсь, наверное, поднять тему, потому что ты думаешь, что всегда, когда вот а, вы приходите ко мне это, с одной стороны, мой монолог, с другой стороны, судя по вашим откликам, по какой-то такой энергии, которая вот возникает между нами, я понимаю, что это все равно диалог. И значит, я понимаю, что, наверное, то, о чем я думаю, я хочу высказать. И вот сейчас Юный морец, прочитайте стихотворение Юный морец, совсем другой, совсем другой, вы поймете.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 Я не услышала. Морец Ольга Прозеков. Зоя Ященко, посвящение Колчуком. Еще не сорваны погонным и не расстреляны полки, еще не красным, а зеленым восходит поле у реки. Немало, но их судьба предрешена. Они еще не генералы, и не проиграна война. У них в запасе миг короткий для бурной славы и побед. Синдиментальные красотки им восхищенно смотрят вслед. Субтитры Что ты делаешь со мной Последний выстрел Сердцем скрещен. Невозмутим Высокий взгляд Но дневники Любивших женщин Их для потомков Воскресят О боже мой Что с нами было Когда бы это все Сон не затмила Юрий Левитанский. Но потом я найти, чувствую, я чувствую <смех> стихи Юрия Левитанского. Ну что с того, что я там был? Я был давно. Я все забыл. Не помню дней, не помню дат и тех форсированных рек. Я неопознанный солдат, я рядовой.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 Моих следов не различить. Ну что с того, что я там был? О крестности, пригород, как этот город зовется. И дальше уедем, и пыль за спиной забьется. Что-то нас гонит все дальше, Как страх или голод. Окрестности, пригород, город, Как звать этот город? Чего то тут ищем? У нас опускаются руки. Нельзя возвращаться, Нельзя возвращаться на круги. Зачем нам тот город, Встающий за кубами, Молоды были Над этой дорогой Трубили походные трубы К небритым щекам Прикасались горячие губы Те губы остыли Те трубы давно потрубили Зачем нам те годы В которых мы молоды были Но снова душа Захолонит, а сердце забьется Вон купол и звонится, как эта площадь зовется Вон церковь и площадь, и улочка, это не тали, Не эти над нами тогда облетали Но все затерялся среди колоколь и башен Но дом перестроился Не забыли, лишь память глубится над ними, как облачко пыли, зачем мы стремимся туда, как паломники в Мекку? Зачем мы пытаемся дважды войти в эту реку? Мы с прошлым простились, и незачем больше прощаться. Нельзя возвращаться на круги, нельзя возвращаться. Но что-то у нас гонит все дальше, как страх или холод. Окрестности, пригороды, как звать этот город? Зачем этот город, как встающий за клубами пыли? Тот город, те годы, в которых мы молоды были. не знаю, уже не хотел прийти сегодня, но нет. А Иван Сергеевич Тургенев, какая ничтожная малость, может пора перестроить всего человека. Полный раздумий шел я однажды по большой дороге, тяжкие предчувствия стесняли мою грудь унылость обладевала мною, я поднял голову. Передо мной, между двух рядов высоких тополей, стрелой уходила вдаль дорога. И через нее, через эту самую дорогу, в десяти шагах от меня, вся раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала семейка воробьев, прыгала бойко. Забавно, самонадеянно, Особенно один из них так и надсаживал пачком, пачком, выпучу зоб И дерзко чирикая, Словно и черт ему не брат, Но завоеватели полно. А между тем высоко в небе Кружил ястреб, Которому, быть может, суждено сожрать Именно этого самого завоевателя. Я поднял голову, Встряхнулся, рассмеялся, и грустные мысли тотчас отлетели прочь, отвагу, удаль, охоту к жизни почувствовал я, и пускай надо мной кружит мой ястреб, мы еще повоюем, черт возьми. Сергей Медведенко. Нет. Ну Нет? Александр, но это. Александр. Медведенко. Я думаю, у нас другой план. Да? Александр Медведенко. Мы об одной письме сейчас говорим. И мы об одном человеке. Поехали.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 земле любые времена на любой земле есть только высший суд и только личный опыт натруженные стопы морщины на челе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 К первым снежинкам и к первым капелям апреля, к первым снежинкам и к первым капелем апреля. К памяти сердца, о Господи, будьте добры. К памяти сердца, о Господи, будьте добры. Горе пускай не пройдет через ваши дворы.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 мне спеть эту песню, потому что э, никто из нас не прав. Знаете, как говорят, что такое правда? Прав ты? Да. Прав я? Да. И вот мне кажется, что вот это вот наше взаимопонимание наших правд, оно нас сейчас всех уравновесит и сбалансирует. Каждый выбирает для себя Женщину, религию, дорогу, Дьяволу служить или пророку. Каждый выбирая для себя светлую печаль день <свят> <свят> данилов перед антрактом. Мой хороший, придёшь